В ага. серии обнаружили труп сотрудника охранника президента Уайткрафта. Вызвали наряд, начали обыскивать ага. все дома. И теперь нужно лишь найти ага. того, кто это сделал. Сможет ли это сделать своей ага. Наверняка. Но чтобы это узнать, нужно смотреть ага. первую серию подсказка в самом верхнем углу приятного просмотра это вторая серия первого сезона так ладно нож мы нашли кровь идет по всему этому дому так надо носики взять в пистолет пистолета револьвера я же не говорил что он может быть не настоящий так, это и ножик на всякий случай. А вот теперь берем настоящие патроны для револьвера. Так думаю, надо спрятать его. Так, ладненько. Так. Эй! Есть кто дома? Открывается. Платненько. Надо. Короче, вдруг нет времени. Подожди, дай отдышаться сейчас. Короче, я решила найти того, кто это сделал. У меня есть с собой револьвер. Он стреляет настоящими патронами, так что лучше не шутить. Так, сейчас 2 часа дня. В 3 часа дня жду. Тебе нет, я к тебе приду. Оставайся здесь. Что это были за выстрелы? Какие выстрелы? Ну, в доме у Саши знаешь, пожалуй, это... Проси тебя, сходи в больничку. Тебе надо провериться, у тебя беда с башкой. Блин, не спалился. Так, короче, нет времени объяснять. Да выключися. Есть проблема. У тебя есть знакомые Полицейские. Что? Зачем тебе Зачем? Это не важно. Мне нужны полицейские. Сколько именно нужно? Ну, штук четыре. Четыре. Хорошо. Я позвоню им, ожидаю их в течение одного часа. Понял, принял, осознал, смирился, все. Жду, короче, посылаю их в дом к а, Саше, он там рядом с кузнецом. Понял? Да, да, понял. Всё. Так, бежим. Бежим, бежим, бежим. Так. Короче, Саша. Сейчас мы ожидаем тех полицейских. Понял? А, да, понял. Ой!! О, о, о, Ой! Ой! Здрасте, Привет, вызывал. вызвал или? А то бишь, собственно, кто ты такой? И кто все эти люди Это 1955扮р ну, а, то есть это вы. Короче, нужно узнать, кто убил охранника. Я, кажется, сел уже на хвост. Я немного покопался в компьютере, он мне разрешил. Ничего не видели. Ну, прилюдно спать человек. Ну да. Короче, завтра с самого утра идем к тому месту, где убили человека. Я нашел нож. Свяжись с настоящей полицией. Ожидаем там Извиняюсь. Ну, я займут выкропить. Молодцы, что приоделись. Так. Охраняйте периметр, я заглянул в лэптоп. Так. Заметках ничего нету моем стоят тоже. Пусто. Не знаю где. Так, и хорошо. Типа ок. Угу. Ладно, хорошо, у него ничего нет. Обыскивайте каждый каждый. Раскапывайте вот это вот все здесь. Короче, парни. Алло, чувак, я с тобой говорю. Да, что Ты как со мной разговариваешь, а? Ты как со мной разговариваешь, Лук? Лежу целество. У меня пистолет. Да этот револьвер вырубит вы... тебя с первого... Тьфу. Зачем мне тебя убивать? Мы расследуем убийство. Прези... Охранник президента. Хорошо. Скоро вернусь. что ответов, значит, будут скоро вопросы. Все, приехали. Так, по-моему, он говорил типа что-то вот здесь... что я не могу понять. Ничего нигде не открывается. В смысле? Так, не понимаю. В чём Здорово! дедушка? Привет, внучка. Давно не виделись. Да, очень давно. Слушай, мне нужно досье на охранника, который убили в нашей деревне. О, вижу, ты пришел расследовать это преступление. Да, да. Короче, Пожалуйста, помоги. Ладно. все равно у меня осталось жить недолго. Хорошо. Я тебя скину. Это мой лэптоп. Проверяй. Спасибо, хорошо. Проверю обязательно. Спасибо. Так, Всё, надо ехать обратно. О, капец! Врезался-то я смачно, а, а, а, капец! А, а. Ой, ната. Ой. же Ой. Так, все. Забираем флешку. Вроде полегче стало. Здесь хранится важная информация. Пока что ее уберем сюда. Так, короче, мужики. А -а -а, Что-нибудь раз поняли? Пока еще нет, Работаем. Хорошо. Как все сделаете, доложите мне. Хорошо. Все так надо. Что же за это то Я не Стоп. А здесь была железная дверь. Или нет? Продолжение третьей серии будет тогда. Я наконец-то решусь ее выложить. А сейчас смотрите первого и переходите сюда. Так что продолжение следует. Всем пока-пока.